Всем привет! У меня такая вот беда уже давно. Соблажка для паспорта. Я уже очень много лет и это совсем даже не кожа. Дермантин и вообще картонки какие-то. Человек, который занимается кожей, это стыд и позор. В общем, будем исправлять. Когда я заказываю кожу у Мони, он всегда присылает какие-то довесочки, подарочки, бонус. В этот раз мне повезло, мне достался вот примерно такой кусочек этой кожи. Я не уверена, но похоже, что это кожа Крейзи, потому что он оставляет след при переломах. Очень похоже на Крейзи. В общем, она очень мягкая, тоненькая. Здесь, наверное, миллиметр с чем-то, с копейками. Вот, поэтому я решила сделать себе обложку на паспорт. Детали уже вырезаны под размер. Не знаю, может быть, я накосячила очередной раз с размером. Поверим, проверим. А, всё, что, есть, в принципе, здесь все очень просто. Мне останется только приклеить, пробить, прошить черной ниткой. Покрывать буду карнаубовским кремом. Поехали.